Обычный потолок в комнате. Простые коробочки над шкафом, вдоль ригеля, над окном и по кругу так. Просто в разных уровнях. Вот такие вот. Сначала ставим отметки. И отбиваем по ним линии. Вся разметка сделана и теперь можно по этим синим линиям прикручивать профиля. Направляющие профиля присверлены по линиям. Вот это и есть периметр. Теперь, конечно, можно заморочиться и сделать каркас на все сразу, но есть способ полегче и побыстрее. Для упрощения процесса нужно просто закрутить полоску из гипсокартона и отбить по ней две линии. Одна для профиля изнутри и одна для шурупов снаружи. Потом изнутри нужно закрутить перемычки, которые свяжут вверх снизом. По синей линии нужно закрутить направляющий профиль, срезать снизу все, что торчит, сточить. И у вас получится ровный бортик, без всякого длительного выравнивания по уровню должно получиться вот так Все бортики готовы, можно ставить перемычки снизу, по кругу. В этом месте можно сразу выравнивать бортики под рулетку, чтобы было одинаковое расстояние. А от стены под вертикаль ставится, внешний бортик. Когда все готово и выровнено, то можно зашивать полоски гипсокартона снизу.